Принятие на вооружение ВМФ РФ бла позволит значительно повысить боевые возможности нашего флота в СМИ появилась информация о создании морской версии «Бла-Сириус». При этом отмечалось, что на этот беспилотник предполагается возложить достаточно широкий круг задач — противолодочные, разведывательные, в том числе и выдача цели указания, ударные и противолодочные. Достаточно широкий спектр естественно возникает вопрос о возможностях планера и энергетики этого БЛА, дальности и продолжительности его полета для решения всех этих задач, достаточно сильно отличающихся друг от друга по своей специфике. Из открытых источников известно, что Sirius создавался инициативно на предприятии Кронштадт. Это турбовинтовая машина. Его взлетная масса – около 5 тонн, а размах крыла – порядка 30 метров. По различным источникам он может находиться в воздухе от 20 до 40 часов. Очевидно, столь значительные отличия продолжительности его полета определяются вариантами боевой загрузки, которая также, по разным данным, может колебаться от 300 килограммов до 1 тонны. Он имеет спутниковый канал управления. Крейсерская скорость – около 180 километров в час. Дальность полета указывается равной 10 тысячам километров, что не совпадает с предельной продолжительностью и крейсерской скоростью полета, которые должны ограничить его дальность 7200 километров или даже меньше – 3600. Вероятно, дальность 10000 километров приведена применительно к машине, не имеющей боевой нагрузки и с предельно возможным запасом топлива. Потолок Бла оценивается в 7000 метров. Что он может исходно Сириус создавался для двойного применения. В гражданской версии он может использоваться для ретрансляции сигналов радиосвязи, проведения геофизических исследований, мониторинга погодных условий, а также для срочной доставки грузов на большие расстояния в тех случаях, когда иные транспортные средства это не позволяют сделать в силу особенностей местности и располагаемой транспортной инфраструктуры. Военная версия этого была при использовании в интересах ведения боевых действий на континентальных ТВТ может быть предназначена для ведения разведки, обеспечения выдачи цели указания огневым средством поражения и нанесения ударов по объектам противника. В ударном варианте, как отмечается в открытых источниках, «Сириус» способен нести управляемые ракеты весом до 100 кг и авиабомбы калибром от 50 до 250 кг. Сравнение нашего бла с американскими аналогами показывает, что по своим тактико-техническим данным он им не уступает, а некоторых, в частности по продолжительности полета, существенно превосходит. Определяя роли место дронов «Сириус» в системе вооружения ВМФ России, следует исходить из того, что они должны использоваться там, где применение пилотируемых летательных аппаратов либо невозможно и нецелесообразно, либо дает дополнительный прирост эффективности. Во-первых, было целесообразно применять для решения тех задач, которые сопряжены с высоким риском потери авиации от воздействия сил и средств ПВО противника. Относительная простота беспилотников определяет их более низкую цену по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами. А главное, устраняется риск потерь летного состава. Это особенно важно для современной вооруженной борьбы в воздухе. Ведь боеспособность группировок современной авиации в решающей степени определяется наличием подготовленного летного состава. На подготовку квалифицированного летчика необходимо весьма продолжительное время, более 10 лет. Тогда как на производство одного летательного аппарата, даже самого сложного и дорогого, максимум несколько недель. Во-вторых, беспилотные ЛАЦы лесообразно использовать в интересах обеспечения деятельности таких кораблей, которые не располагая возможностями базирования на борту достаточного количества летательных аппаратов, нуждаются для применения своего оружия в воздушной поддержке. Наличие на борту беспилотных летательных аппаратов позволит сделать такие корабли и их группы независимыми от поддержки береговой авиации. В-третьих, целесообразно применять для решения относительно простых задач, позволяющих формализовать процессы выработки и принятия решения в ходе их выполнения и не требующих обязательного присутствия человека. Наконец, беспилотные летательные аппараты способны обеспечить более высокую оперативную напряженность их использования, чем пилотируемые. Поэтому они могут найти применение для решения таких задач которые требуют действий авиации с высокой интенсивностью в течение длительного времени. Анализ тактико-технических данных «Сириуса» свидетельствует о том, что дрон может иметь весьма хорошие перспективы для применения в ВМФ РФ. Область его применения в вооруженном противоборстве на Океанском морском ТВТ определяется его сильными и слабыми сторонами применительно к специфике войны на море. К важнейшим сильным сторонам этого бла следует отнести Сравнительно небольшой взлетный вес и взлетная и посадочная скорости, которые позволяют разместить их на кораблях даже небольшого водоизмещения, начиная с фрегата. В случае оборудования на них специальных пусковых устройств и разработки системы обеспечения посадки. Стоит напомнить, что взлетный вес вертолетов корабельного базирования достигает 13 и более тонн, тогда как у «Сириуса» только 5 тонн, большая дальность и продолжительность полета. Существенно превосходящие аналогичные показатели основного противолодочного самолета нашего флота Ил-38, 40 и 10 часов, 7200 и 6500 километров соответственно. Это создает благоприятные условия для использования этого бла для решения противолодочных задач. Возможность длительного полета позволяет его использовать для решения задач, предполагающих продолжительное патрулирование в воздухе, в частности таких, как радиолокационный контроль воздушного пространства, введение разведки и выдача цели указания, а также нанесение ударов по внезапно появляющимся целям типа боевых катеров и других объектов легких сил флота противника, боевая нагрузка этого сравнительно небольшого летательного аппарата позволяет разместить на нем вполне приличный комплект Вооружение или радиоэлектронных средств разведки и наблюдения включая РЛС обзора воздушного пространства, что создает предпосылки для его использования для решения широкого круга задач. Малая скорость полета осложняет его обнаружение РЛС, работающих в режиме селекции движущихся целей. Основной слабой стороной этого летательного аппарата является небольшой потолок, всего 7000 метров что делает его уязвимым для средств ПВО противника и сильно увеличивает время нахождения БЛА в зоне их воздействия. Противолодочный беспилотник из анализа сильных и слабых сторон следует, что прежде всего этот БЛА может представлять интерес для ВМФ РФ как потенциально мощный компонент противолодочных сил. Сегодня борьба с подводными лодками противника является одной из самых сложных задач, даже более проблемной, чем решение задач разгрома его авианосных сил. При этом сильные стороны БЛА в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к противолодочным самолетам дальнего действия, а его слабые стороны существенного влияния на эффективность противолодочной борьбы не оказывают. Поэтому БЛА-Сириус может стать весьма эффективным противолодочным средством, решать задачи поиска подводных лодок с использованием радиогидроакустических буев РАП. В этом случае он способен нести на борту комплект поисковой аппаратуры и десяток-полтора буев. Естественно, обработку информации от буев необходимо будет осуществлять на наземном или корабельном пункте управления этим ПЛА. Он способен быть носителем и других средств поиска подводных лодок, магнитометрических и иных. В качестве носителя противолодочного оружия он может иметь на борту одну-две малогабаритные противолодочные торпеды аналогичная тем, которые используются в противолодочных ракетах надводных кораблей и подводных лодок. Небольшая боевая нагрузка этого летательного аппарата предполагает возможность его использования либо в поисковом, либо в ударном противолодочном варианте. С учетом низкой крейсерской скорости бла противолодочные действия морская версия «Сириуса» может вести группами, в составе которых имеются беспилотники как в ударном, так и в поисковом варианте. Естественно, эти летательные аппараты могут использоваться во взаимодействии с надводными кораблями в составе корабельных поисково-ударных групп КПУК. Цель, надводная другой важной задачей является борьба с легкими силами противника, прежде всего с его ракетными катерами. Особенности действий последних, из засады. Внезапно малыми группами в прибрежной зоне, делают ключевой в организации противокатерной обороны задачу непрерывного контроля морского пространства на глубину до 300-400 км от ордера надводных кораблей. «Блассириус» также может существенно повысить возможности нашего флота по решению этой задачи. Существующими средствами группы надводных кораблей, особенно не располагающих возможностями группового базирования корабельной авиации. Не могут обеспечить контроль надводной обстановки на необходимом для упреждающего уничтожения атакующих катеров удалении. Допустимая масса боевой нагрузки «Сириуса» позволит разместить на нем РЛС с дальностью обнаружения надводных целей на удалении до 300 километров. А может, и более. Малые размеры Блая и небольшое удаление от кораблей ордера районов патрулирования сведут к минимуму угрозу со стороны системы ПВО противника а также существенно снизит требования к возможностям системы связи, которая должна будет передавать данные об обстановке на удаление до 150 км. Располагая на кораблях ордера двумя-тремя такими БЛА, возможно организовать непрерывное патрулирование одного-двух таких летательных аппаратов, обеспечив контроль морского пространства на требуемую глубину на угрожаемых направлениях. Это позволит создать полноценную боевую противокатерную систему на основе группы из трех-четырех кораблей, которые, используя свои беспилотники, смогут самостоятельно своевременно обнаруживать группы ракетных катеров противника и наносить по ним упреждающие удары. Кстати, патрулирование «Сириус» может и в этом случае осуществлять группами, в которую помимо бла-разведчика должны входить и носители управляемых ракет. Тогда немедленно с обнаружением катеров противника по ним может быть нанесен удар патрульным ударным Бла, однако надо отметить, что возможности Бла Сириус избыточны для решения такой задачи в отношении отдельно взятый КУК или к пук. Решить подобную задачу в состоянии малогабаритный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. При дальности полета 600-800 км и скорости патрулирования 100-120 км он на удалении 100-150 км сможет патрулировать 2-4 часа. Если дальность бортовой РЛС позволит обнаруживать малоразмерные надводные цели на расстоянии до 100-150 км, то будет обеспечен контроль надводной обстановки на требуемом удалении на угрожаемых направлениях. При этом для обеспечения непрерывности наблюдения будет достаточно четырех таких беспилотников на кораблях Ордера. Габариты, в которых может быть выполнен такой аппарат, будут относительно невелики, в пределах тонны. Это позволит иметь на каждом из кораблей класса эсминец, БПК и фрегат по два-три таких беспилотных летательных аппарата. Могут быть использованы подобные беспилотники и на кораблях класса Корвет или МК при одиночном базировании.